секреты здоровья вы должны знать их с детства но не знаете до сих пор я открою вам эти тайны и тогда уже вам выбирать быть здоровыми или болеть Итак, мы с вами уже знаем что все наше тело состоит из клеток снаружи каждая клеточка окружена мембраной в которой есть двери через которые клеточка пропускает внутри себя то что ей нужно и выбрасывает наружу свои отходы. Все как у человека. У нас тоже есть рот и нос, через которые мы вдыхаем, едим и пьем, и есть отверстие для выброса отходов наружу. Так что каждая наша клеточка – это маленький человечек, младенец. Вот он родился и очень хорошо знает, что ему делать и как ему расти, и от нас ему нужно совсем немного, чтобы ему дали поесть, попить, поспать и чтобы содержали его в чистоте. Все. Так вот, уровень нашего здоровья целиком и полностью определяется тем, насколько хорошо живется нашим клеточкам. Если мы все время о них помним, заботимся о них, если даем им поесть, попить, отдохнуть. И содержим их в чистоте мы ведем здоровый образ жизни и мы здоровы если же мы думаем только о себе о своих удовольствиях если мы едим и пьем то что нам кажется вкусным а не то что нужно нашим малышам они начинают умирать причем умирают тысячами миллионами и образуется мертвая ткань если это были клетки сердечной мышцы, то говорят «Ах, инфаркт!». Если это была печень, то говорят «Ах, цирроз!». И так абсолютно каждая болезнь, я подчеркиваю, каждая, вызывается нарушениями в жизнедеятельности клетки. Поставьте ее в нормальные условия, дайте ей поесть, попить и содержите ее в чистоте. И вы будете здоровы. Чего я вам и желаю. От всей души. До встречи. Да. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть уже наконец и они тоже будут здоровы.